Mm. <music> Вот уже в третий раз первокурсники КФУ, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, станут обладателями ректорской стипендии. Также стипендию 100-бальник получат призеры и победители Олимпиад. Академическая стипендия размером в 100 тысяч рублей выплачивается победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников и победителем Олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего образования России, зачисленным без вступительных испытаний в КФУ. Стипендия размером 80 тысяч рублей выплачивается лица набравшим 100 баллов на ЕГЭ по предмету, который является вступительным экзаменом в КФУ, а также призером и победителем Олимпиад, чьи результаты были приравнены к 100 баллам ЕГЭ по предмету соответствующему направлению подготовки. С приказом можно ознакомиться на официальном сайте КФУ. Стипендия «100-бальник» впервые была выплачена первокурсником в 2018 году. В прошлом году ее получили 36 призеров и победителей Олимпиад и 95 студентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ. В 2019 году ректорскую стипендию получила и студентка первого курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Айсилу Шарафеева. Она окончила лицей имени Лобачевского КФУ и набрала 100 баллов по химии. Еще в конце 10 класса я начала искать информацию о вузах, поинтересовавшему меня тогда направлению. КФУ меня привлек к тем, что является одним из лучших вузов, где были современные лаборатории, хорошая научная база, с которой тогда я уже была знакома. После подачи документов я узнала о наличии стипендии Стубальника. Это был довольно приятный сюрприз. Повышенная стипендия снимает вопрос поиска дополнительного заработка, тем самым освобождая время для углубленного изучения. Это может быть одним из мотивирующих факторов при поступлении в университет, но не самым главным. На стипендию 100 бальник можно претендовать после первого месяца обучения на первом курсе. Диана Желенкова, Универньюс.